Здравствуйте, дорогие мои! Это снова канал Заметки и Нумизмата, и я Сергей Юрьевич. Этим роликом мы начинаем интереснейшую тему – сибирская монета. Итак, в 1763 году я, императорское величество Екатерина II, издала указ о чеканке на Сузунском монетном дворе медной монеты. Обусловлено это было тем, что не хватало мелкой разменной монеты для производства расчетов, для выплаты зарплаты и прочих нужд. Медь, которая использовалась в Сибири и для чеканки сибирской монеты, значительно по своему составу отличается от меди, которая использовалась на Екатеринбургском и других монетных дворах. Металл, легатура содержала даже золото, а также включалось серебро и другие редкоземельные металлы. Если вы обратите внимание на цвет монеты, то он заметно отличается от обычного цвета монет, которые чеканились на Екатеринбургском, Анинском и других монетных дворах. У меня в руках находится одна из самых редких монет. Это 10 копеек, 1766 года дело в том что указ был издан в 1763 году в том же 1763 году были изготовлены первые пробные монеты а массовый чекан начался в 1766 году дизайн монеты таков что реверс содержит соболей название номинал который отмечен прописью. Аверс монеты содержат вензель Екатерины II, с правой стороны стилизованный пальмовый венок, а с левой стороны лавровый венок. Но самая интересная особенность монет 1766 года и первой первую половины 1767 года – это гурт. Если прочитать, на гурте – есть надпись, и написано «Колыванская медь». Все монеты 1767 года и более поздние на гурте не имеют такой надписи, а имеют шнуровидный гурт. Сибирскую монету чеканили с 1763 по 1781 год. А начиная с 1781 года, Монеты Сузумского монетного двора стали иметь общегосударственную символику, и чеканка сибирской монеты была прекращена. Итак, на этом я с вами прощаюсь. Это был канал «Заметки и нумизмата». Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии под этим видео. Увидимся!